Привет! А вы знали, что у чат GPT есть секретные фишки, которые значительно улучшают качество ответов и экономят время? Но даже если ничего не слышали про чат GPT, не страшно. Начнем сразу использовать его правильно и заставим искусственный интеллект создать описание для карточек товаров на сайт интернет-магазина. Сэкономим, так сказать, на копирайтинге. И не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые фишки про Инстаграм, ТикТок, Ютуб и прочее-прочее-прочее. Лайк прочее, прочее. Like тоже не будет лишним. Приступим! Задача – создать описание для страницы товара MacBook Air M1. Открываем OpenAI, создаем новый чат и вводим «Напиши два варианта описания для MacBook Air M1». Мы немного ускорили видео генерации ответа. Результат вы видите на экране. Ну так себе. В принципе, можно уже использовать, но хотелось бы лучше. А для этого нужно указать чат GPT, в каком стиле мы хотим получить текст. Для этого перед запросом фигурных, а можно и квадратных скобках, кому как больше нравится, ввести инструкцию «Гид по стилю». Тексты инструкции мы продублируем в описании под видео. Если ответ не устроит, можно перегенерировать ответ. Совсем другое дело, но слишком академично. Давайте попросим создать описание на языке молодежи. Пишем инструкцию, отправляем. Да, слишком уж неформально получилось, особенно второй вариант. Давайте попросим изложить сложные факты простым языком. На повседневном разговорном языке... Неплохо? Окей, чат GPT. Как насчет структурированного текста? Да хоть прямо сразу на сайт По-моему, это выглядит намного лучше, чем у многих интернет-магазинов Все, мне копирайтер для карточек товаров больше не нужен Но ну, а если совместить инструкции Попросить изложить сложные моменты простым языком А в ответ вывести в виде структурированного текста РАБОТАЕТ! Если бы он еще и кофе по утрам варил, цены бы ему не было! Ну что ж, как видим, если просто задавать вопрос чат GPT, то получишь размытый ответ – вода водичкой. Но если предварительно задать необходимые инструкции, то результат становится уже более чем приемлемым. Приведенная инструкция – это не какая-то строгая документация. Комбинируйте, добавляйте свое, пробуйте! Главное, четко описывайте, что вы хотите получить в ответ. Как говорится, какой вопрос, такой ответ. Остались вопросы? Задавайте их в комментариях. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До встречи!